Значит, как шипуется гусянка мод собаки. Все очень просто. На гусенице есть специальные вот такие вот полукруглые места. Сюда надо вернуть обычный вот такой саморез по дереву. Уворачивается круповертом Затем оставляется где-то сантиметр то есть он будет топчать и искати мы до зашипованного места у нас идет следующий например или вот он например и все вот так. способ очень-очень себя хорошо зарекомендовал шипы эти не вылазивают собака управляется просто Ножницы по металлу берем его и на расстоянии где-то сантиметра просто откусываем. Все, Шифт готов. Говорю, болгарочкой обрезать еще проще.